Всем привет. Часть четвертая разбора полетов на тему МИФов про автомобильное газовое оборудование четвертого поколения. МИФ четвертый. При постоянной работе на газу портится бензиновая топливная система. Некоторые говорят, что сушится. Это вообще бред. Сейчас разложу на пальцах. Опять сравнение бензина и газа. Бензин впрыскивается в цилиндры. Капли настолько маленькие, что благодаря бензиновым форсункам получается, если так можно сказать бензиновая пыль, смешанная в определенной пропорции с воздухом. Как из пульверизатора а с водой пшикнуть в комнате. Как бы… ой… Всем привет! Часть 4. разбора полетов на тему мифов про автомобильное газовое оборудование четвертого поколения. Миф четвертый. При постоянной работе на газу Считают, что портится бензиновая топливная система. Некоторые говорят, что сушится. Это вообще бред. Сейчас разложу на пальцах. Опять в сравнении бензина и газа. Бензин впрыскивается в цилиндры. Капли настолько маленькие, что благодаря бензиновым форсункам получается, если так можно сказать, бензиновая пыль, смешанная в определенной пропорции с воздухом. Как из пульверизатора с водой пшикнуть в комнате. Как бы не капли и не вода, а сырой воздух. Вот и в цилиндрах тоже сырой воздух, только насыщенный не парами воды, а парами бензина. От свечной искры эти пары воспламеняются. Объем паров при воспламенении резко увеличивается в объеме, отталкивая поршень и так далее с другими поршнями. При воспламенении газа воздушной смеси все аналогично. Теперь разберем отличия. Если бензиновые форсунки неисправны и переливают, то бензина поступает больше, чем надо. А так как бензин диэлектрик и электричество не проводит, то искра от свечи не может зажечь эту порцию бензина. Получается пропуск зажигания. Потом подается еще одна порция бензина. Опять нет зажигания, заливает свечу. Двигатель начинает подтраивать. Вы все знаете, что такое залитые свечи. А газовоздушная смесь не может залить свечу, потому что она полностью газообразна. Если свеча сама по себе исправна, то зажигание произойдет однозначно. Вот вам дополнительный плюс эксплуатации на газу именно касаемо процессов в двигателе. Еще, Если бензин некачественный, присадки не сгорают и образуется нагар на клапанах. С газом такого не будет, и свечи по этой же причине дольше будут выхаживать. А что про топливную систему, которая якобы портится при работе на газу? Да ничего она не портится, потому что в ней ровным счетом ничего не меняется. Бенз... Бензонасос как работал, так и работает. Бензин как гонялся по магистрали и уходил после топливной рейки в обратку, так и уходят. Единственное, форсунки бензиновые работать не будут при эксплуатации на газу, так они же не сто лет будут простаивать без работы. Все равно вы каждое утро заводите и греете автомобиль на бензине, пока температура охлаждайки не поднимется до 40-50 градусов. Тогда газовые мозги сами подключают газ, а до этого старт все равно на бензине проходит. Так что и форсунки бензиновые не портятся, потому что нечего им портиться. А цилиндры? А цилиндрам даже еще лучше на газу. Дело в том, что, как вы знаете, поршневые кольца создают масляную пленку на стенках цилиндров. И эта масляная пленка имеет свойство частично смываться сырой бензовоздушной смесью. Хоть влияние на масляную пленку этой бензовоздушной смеси и ничтожно мало, но оно есть. А в случае газовоздушной смеси даже этого влияния нет. Так что на газу и смазывание рабочей области цилиндров лучше происходит – и масло дольше выхаживает, и свечи, и нагары на клапанах меньше образуется, а значит клапаны плотнее закрываются, меньше прогорают, и при плотном их закрытии правильнее происходят газообменные процессы после сгорания топлива, и октановое число газа соответствует лучшему его сгоранию. Так вы еще и окружающую среду меньше портите. То есть на ЦО экологам попасться на дороге вообще на газу нереально. Миф пятый. Сейчас все поставят себе газовое оборудование, и цена на газ подскочит выше цены бензина. Цена на газ, по идее, никогда не должна быть выше цены на бензин, потому что и бензин, и газ делаются из нефти, и технология производства газа значительно дешевле технологии производства бензина. Спросите любого химика, если кого знаете, кто работает на установках нефтеперерабатывающего завода. Сначала из нефти производится бензин, а зачем уже и другие нефтепродукты, в том числе и смесь пропан-бутановая. У меня 12 лет стажа эксплуатации автомобильного газового оборудования. Я пользовался и вторым, и третьим, и многократно четвертым поколениями. Однажды пользовался пятым поколением, но там опыта очень мало, поэтому про пятое поколение молчу, хотя принципиальных отличий очень немного. Так вот, за все эти 12 лет я заметил одну тенденцию. Всегда при подорожании нефтепродуктов сначала дорожал бензин с соляркой, и только спустя 3 недели месяц подгонялся газ. Всегда у газового топлива была небольшая фора по времени. Сколько за это время бензин дорожал? Раз в десять. И как только он дорожал, я подмечал – о, скоро, значит и газ подорожает. Вот эту тенденцию я прокомментировать никак не могу, но статистика именно такова. Ну вот. С основными мифами про эксплуатацию автомобильного газового оборудования вроде как разобрались. В следующем видео из этого плейлиста я обращу ваше внимание на рекомендации по установке газового оборудования. Так как халтурный подход установщиков – вот что действительно может замучить двигатель вашего автомобиля. Поэтому я всегда или стоял над душе у установщиков, или ставил газ сам. Переключайтесь на следующее видео. Жду вас там. До свидания.